положила в глубокий карман передника, она играла прислугу, и пошла на сцену. В тот момент, когда она должна была подать бароне Сашальской какой-то предмет, она вытащила из кармана огурец и говорит, Вавочка, так в театре звали Сошальскую, я дарю тебе этот огурчик, та обрадовалась. Фуфочка, спасибо, спасибо тебе! Раневская, уходя со сцены. Вдруг повернулась, очень хитро подмигнула и продолжила фразу. — Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь, ешь его, хочешь, живи с ним.